Фестиваль семей сотрудников, преподавателей и обучающихся Казанского университета прошел в КСК КФУ «Уникс». Все подробности расскажет наш корреспондент Диана Жилинкова. Мне больше понравилось рисовать арбузик и вот это вот оттенка. Мы рисовали рисовали пальцем, проходили викторину, задавали вопросы. Например, где работает клоун. Рисовали танки.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 Диана Желенкова, Ленарда Влетьяров, Универ Ньюс.